и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, утвержденных приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 мая 2013 года, номер 127, государственные органы при наступлении событий, перечисленных в пункте 15 положения о системе учета информационных систем, дополняют электронные паспорта объектов учета сведениями о выполнении мероприятий по информатизации иными сведениями,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 Значения показателей объекта учета формируются при регистрации объекта учета и дополняются и актуализируются при дополнении сведений об объекте учета, утверждении планов информатизации, заключении государственных контрактов, сдаче работ по государственным контрактам. Как заполнить поле цель закупки в мероприятии по информатизации? При составлении этого раздела необходимо учитывать положение статьи 13 Закона номер 44-ФЗ, которая выделяет следующие цели: реализация мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской Федерации, муниципальными программами, исполнение международных обязательств Российской Федерации, реализация межгосударственных целевых программ, участником которых является Российская Федерация, выполнение функций и полномочий государственных органов Российской Федерации органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государственных органов субъектов Российской Федерации, органов управления территориальными внебюджетными фондами муниципальных органов. К какой классификационной категории отнести мобильное приложение информационной системы ведомства? Мобильное приложение является программным продуктом. Информационные системы учитываются в ИСКИ как совокупность программного обеспечения и технических средств. При формировании сведений об информационных системах указываются следующие классификационные категории объектов учета. Информационные системы обеспечения специальной деятельности. Это информационные системы, предназначенные для автоматизации либо информационной поддержки предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций, предусмотренных в федеральных законах, актах президента Российской Федерации, актах Правительства Российской Федерации в качестве полномочий конкретного государственного органа, а также исполняемых им функций по государственному контролю. Информационные системы обеспечения типовой деятельности это информационные системы, предназначенные для автоматизации обеспечивающей деятельности государственных органов в рамках исполнения ими типовых полномочий, предусмотренных нормативными правовыми актами, за исключением специфических полномочий, автоматизация или информационная поддержка которых предусмотрены информационными системами специальной деятельности. Таким образом, мобильное приложение учитывается как вид обеспечения в составе информационной системы. Направляйте свои вопросы на нашу электронную почту info.sobako.czki.ru, указанные в описании к видео. Спасибо за внимание и до новых встреч!